Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Белорусский НПЗ в августе снизит закупки нефти у российских компаний до 1,21 миллиона тонн с 1,58 миллиона тонн в июле. августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 миллиона тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 миллиона тонн, из которых 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное, по нефтепроводу, сообщил пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко журналистам.